Ты хочешь, ну что хочешь, что, скажи, пожалуйста, ну, Новый год на нас. Ну все, все вокруг начинают ездить на ваши И Вдруг ваши стервенелые лапки. Она изобильна, она просто не может втиснуться в вашу маленькую корыцю. Почему многие цели либо не случаются, либо заканчиваются плачем? Я просила вас написать вашу точку А. .б может быть любое будущее через любое количество времени допустим вы правильно сделали или еще сделаете первый шаг который я первый второй шаг который я вам насылала и допустим по стримингу вы сделаете все остальные шаги которые можно сделать но потом останется последний седьмой и вы где-то будете здесь тусить, перед своей точкой «Б». Некоторые люди, ставя какую-то цель, умудряются танцевать вокруг своей точки «Б» с бубном много-много лет. Некоторые не любят кругами, поэтому они делают так «туда-сюда», «туда-сюда», «туда-сюда», Окей, сюда, туда -сюда, туда -сюда". Такие, «пам», «пришла-ушла», «пришла-ушла». А некоторые люди делают по-другому. Некоторые люди, они основательные, земли побольше, и они делают направо Прыгает сюда, прыг, и так провалились чуток, вот. и сидят здесь в своей точке Б, которая со стороны, конечно, это точка Б, но все остальные смотрят, что он допрыгнул, а он понимает, что он в крутой в точке Б. Да. То есть достиг, но с большими-большими потерями. С психологической точки зрения, с физической точки зрения. Вы вложились, выложились, перевернулись столько раз, сколько нужно. Станцевались танцы. И по каким-то причинам эта точка «Б» — это вожделенное желание. Вот так. Где-то рядом, но не случается. А то и начинает отдаляться. Бывает ситуация, когда вдруг от вас эта точка Б начинает сама уезжать. Машет вам. И вы не понимаете, что происходит, ведь вы съездили, сходили, поклонились, отдали должное и прочее. Но она уезжает. Либо в конце, как тот вариант, который я вам показала, что далось наконец-таки в руки, но цена, которая заплачена, просто безумная. И уже эта точка «Б» не радует. Представляете, какие ситуации, да? Почему так случается и что нужно сделать, чтобы так не случилось? Сверхнапряжение. Почти берег он начинает «Слишком напрягаться». Этот напряг в разных вариациях описывался очень многими авторами. Например, в буддизме это принято называть увлечением. когда у вас слишком большое влечение к чему-то либо кому-то. Ваш искренний посыл «хочу», посмотрите, «Хочу». Вспоминаем наше детство. Ну, загадывали, наверное, на цветочке, на дуванчике, Помнишь, да? И потом что мы делали? Сдуваем. Если вы вдумаетесь в сам ритуал, я говорю «хочу», и вместо того, чтобы собрать с дуванчика все и спрятать в карман, я что делаю? Отпускаю, угу. выдуваю, да, отправляю от себя. все, Понимаете? Хочу! И в этом глубочайшее мы правильно понимали. Дальше отпусти. В принципе, я бы не сказала вам ничего нового, если бы не рассказала о том, как в себе опознать это напряжение и что можно сделать чтобы мгновенно это убрать потому что просто сказать вам расслабьте не прокатит. Многие наши желания с вами я абсолютно уверена, что у каждой точно так маленькие исполняются на раз два три вам даже усилий прилагать не надо особенно когда вы в нужной вибрации то есть вы говорите хочу или «бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум». вам -бум -бум -бум -бум позвонили тут открыли тут принесли как-то все сложилось, как это все получилось, и вы вообще не совсем поняли как. И не важно, не наше дело понимать, наше дело желать, да? а потом принимать желаемое. Но иногда, то ли вы где-то взяли эту модель, то ли в вас ее встроили, но иногда вы считаете, что нужно там очень много всего делать. Особенно если цель долгосрочная, долгоиграющая, с какими-то шагами. Окей, все выстраиваете, делаете, делаете, делаете. И потом в самом конце вы забываете, что там нужно опять делать. У вас другой вариант. У вас начинается влечение. Да. Хочу. Вот такие ручки. Ну вообще представьте просто человека, ну на вас, идущего с вот этим хочу. Ну ваш любимый мужчина, который вдруг вот сделал так. Я хочу. Ну я не знаю, даже если он очень любил, Знаете, если бы даже у меня так пошел Все, все, я быстрее Попыталась <пыталась> бы защищаться маркерами Ну то есть я бы что-то сделала Потому что это было бы страшно Попробуйте представить, что а, у любой вещи Или у любого человека Или у какого-то события У нее тоже есть некая Ощущение, предощущение, оно идет к вам, вы его зовете, вы идете к нему, оно идет к вам, как на свидание, все хорошо. И вдруг ваши остервенелые лапки. Ну и понятно, что притормаживают. притормаживает. И это вы всегда это чувствуете. Вдруг нужная встреча не сложилась. Человек не смог, кто-то не ответил. Что такое? Почему? И вместо того, чтобы идет. Сделать расслабиться, надо расслабиться и слишком напряглась. Нет. Что делаем? Начинаем напрягаться еще больше. Конечно, нужно же просто больше напрячься. Нужно еще и побежать по нему. так. Сверхнапряжение или влечение. Как это называл Кастанеда? Значимость, важность. Мы придаем слишком большую значимость, слишком большую важность этому событию. Этому предмету, этому человеку. И получаем сверхнапряжение. Еще раз, что такое сверхнапряжение, влечение или значимость? Это когда вы сверхсильно хотите обязательно ускорить приближение или наступление какого-то события. Вы хотите прервать естественный цикл разворота событий, вы хотите быстрее, у вас проявляется нетерпение вообще не умение ждать это проблема современного века и даже сейчас психологи работают с родителями чтобы те учили своих детей ждать потому что даже идея с кредитами она направлена естественно на то что вы не можете подождать вы согласны продать свое будущее за удовольствие в настоящем вместо того чтобы заработать и потом купить за свое прошлое, удовольствие в своем настоящем. Вы поняли, что я сказала? Mm -hmm. mm -hmm. Таким образом проявляется в вашем теле это напряжение? Первое, самое заметное, вы затаиваете дыхание. Вы обязательно прервете свое дыхание. И вы сделаете паузу. Помните себя, когда вы хотели что-то показать или делали какую-то ставку и там что-то катилось, и должно было обязательно докатиться до какой-то дырочки туда упасть. Или вы хотели кому-то продемонстрировать, ну, я помню это яркое ощущение, удар по бильярдному шару. Блир, шар. Затаиваете дыхание или выступает ваш ребенок на сцене. Ну, у некоторых это тоже сверхсобытие все сказал, что дома. Вот это, это у нас память от животного мира. Но в животном мире все правильно. Почему? Потому что там животное затаивает свое дыхание только за одну секунду перед прыжком. И потом начинает интенсивно дышать. Просто для выстраивания фокуса. А мы затаиваем дыхание и в этом состоянии двигаемся дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Что происходит, когда человек практически не дышит, идя к своей цели? Он обесточивается. И даже если вы придете к этой точке Б, вы придете сюда в полном истощении. Очень многие люди так готовятся к каким-то выступлениям, так готовятся, готовятся, готовятся, что Уготавливаются до такой степени, перед выступлением обязательно заболевают. Первое это пауза в дыхании. Человек почти не дышит. Второе это напряжение в теле. Базовые места напряжения, плечевой пояс, руки до локтя, кулаки и основания запястья, область солнечного сплетения. Ну, вспомните себя. Держать кулачки. Держи за меня кулачки. Лишь бы, лишь бы, лишь бы, лишь бы, не вызвали меня, бабах вызывает, да что ж такое за жизнь. <сíck> <сíck> у некоторых еще бедра. Очень много напряжения бедра. Обычно базовый вариант, тогда все худеет, бедра не худеют. Это уже отвращение, оно приводит к тому же самому. Отвращение всегда приводит вас к вашим страхам. Ну, то есть то, от чего вы отвращаетесь, то вас догоняет. Это такой м -м, парадокс Вселенной. А то, к чему у вас есть влечение, оно от вас убегает. Вот и все. Разберетесь с этими двумя вещами, будете получать то, что хотите. Первое, на телесном уровне. Как только вы понимаете, что вы затаили дыхание. И второе, напряглись, как можно убрать у себя влечение? Задышать. И расслабить напряжение, которое вы ощутили. Естественно, чтобы расслабить напряжение, которое вы ощутили, вы должны быть в контакте с своим телом, чтобы их ощутить. Что если вы, в принципе, все время напряжены, то, конечно, вы уже не ощутите, что у вас напряглось в очередной раз. Если вы дышите связано, если вы дышите глубоко, медленно, то автоматически вы просто не можете поддерживать влечение. Говорят, ты расслабься. Да отпустит. Да, действительно, успеем, не успеем. И вы начинаете дышать расслабленно и удивительным образом. Вы помните, как таксисты говорят, невозможно преодолеть эту пробку за это количество времени. И вы уже наконец расслабились, потому что поняли, что невозможно преодолеть эту пробку и вдруг. Пробка рассосалась, а преодолели за это время, время остановилось, водитель сменился. Все что угодно произойдет, но вы попадаете туда, куда хотели. Почему? Потому что больше вы не мешаете пространству исполнять ваше желание. Представьте себе, эта метафора К каждому из нас представлен волшебник. И он, готов. У большинства он просто бесхозный, потому что никак не может понять, что вы хотите. Да, вы все, что никак не можете пожевать. Да некогда вам так далее. Вам нашептают, ну что ж ты хочешь, ну что, скажи, пожалуйста. Ну, Новый год на нас может быть в этот праздник, наше время. Да некогда мне ешь, елку наряжай, пока тут всех накормить, наведить. Ну и пошло-поехало. Ну ладно, допустим, если вы написали, и все сделали, и прочее, он уже готов, он вам несет. Ну, вот, мы же его мешаем, мы же напрягаемся, а он как выключается. У него, знаете, как у робота, раз, сверхнапряжение пошло, он поворачивается, уходит. И вы начинаете вокруг, видите, вам расскажу, как ваше желание исполняется. Если вы хотели какую-то машину, кстати, многие желали машины, поэтому сразу пример. Если вы хотите машину, это очень искренне, и она действительно нужна, она ваша. Через некоторое время вашего пожелания вокруг начинают ездить ваши машины. Ваша модель прямо вот она холесит, даже того цвета начинает выпадаться. Цифры такие, как вы хотели. Салон, что треть. Ну все, все вокруг начинают ездить на ваши машине. Помним такое? Помним. Вот, если дальше вы все так и продолжат ездить на вашей машине. А вы никак. А, некоторые умудряются даже въехать в свою будущую машину. Вот, на знаете? своей прошлой. Для того, чтобы платить за нее. <с <с вы вообще понимаете? Но она все не становится своей. Слишком много напряжения. Как напряжение проявляется на уровне ума? Допустим, вы здоровы, и у вас включается ум. Ум фокусируется на этой цели и настолько сужает фокус своего внимания, что начинает быть уверенным, верит фактически что эта вещь, или это событие, или этот человек должен прийти именно сюда, именно тогда, именно таким образом и больше никаким другим. Понятно, да? Вот обязательно я покупаю эту машину, я зарабатываю на эту машину, и прям вот она, в этом салоне я ее куплю, и чем больше влечения, тем меньше возможностей принять. не мешайте Богу подогнать вам эту машину. Ему видней, где ему легче. Разрешите вам ее подарить, пожалуйста. Не настаивайте. Иногда, вот так, как вы прописали, в этой вселенной это не подают. Допустите разночтение. Да. Но это возможно когда? Когда опять же нет влечения, когда вы расслаблены, когда вы сдули это, замечательно. Что нужно сказать своему уму? Который стал контролирующим деспотом. Ум, который кричит и настаивает, что именно таким способом только здесь, или только с этим мужчиной, или только так, а не иначе, только тогда, только в этот момент, это высокомерный ум, потому что он хочет управлять этой реальностью, он хочет стать, знаете, надо занимать чужие места, обычно бьют по шапке. И именно поэтому тебе не дают, потому что в этой реальности Такого нет. Или с этим человеком, или в этот момент, или нужно в другое место. Если бы вы были открыты, сделали это и сказали бы своему я не знаю, как это случится, но может быть, это случится так, как наилучшим образом может случиться для меня. Мне просто любопытно. И любопытство — это как раз тот этаж, где происходит волшебное переключение нашего настроения. Но любопытство — это именно тот этаж, где мы расстаемся с высокомерием. Мы говорим, я не знаю, расскажи мне, покажи мне, удиви меня, как это случится в моей жизни. Вам, наверное, в разных книжках, вы читали или в лекциях говорили, верните себе удивление ребенка. Вы говорите, зачем? Оно там не на фигах. Я же взрослая женщина. А я вам расскажу это для того, чтобы все, все, все, все, все, что вы хотите, вам приходило с усилием, но без напряжения. Потому что не наше дело, как оно там складывается. Вселенная изобильна, вам, наверное, тоже это говорили много раз. Она изобильна, она просто не может втиснуться в ваше маленькое корыце. Именно этим способом просочиться, понимаете, все свои изобилие стоит и никак. Вы же требуете ровно вот так вот, чтобы именно вас я вам в эту машину принес. Или некоторые девушки говорят, нет, я хочу, чтобы подарили мне. Ей уже и работу предложили, в иностранной фирме, такая зарплата и прочее. Да она этим 10 машин сможет купить уже через год. Нет, она хочет, чтобы ей Вася ее подарил эту машину. А Вася в 99 реальностях не подарил ей эту машину. И все, с телом поработали. Начали дышать, начали расслабляться, сходили к массажисту, сказали, пожалуйста, расслабьте мое увлечение. Дальше вы сказали своему уму, окей, хорошо. Господи, удиви меня, я больше не буду думать, я больше не буду мешать тебе, я не знаю, как это ко мне придет. В принципе, я предполагаю, что я заработаю или что Вася может подарить или, или, или, или. Я, может быть, выиграю это внутри. Ну, какая разница вам? Никакой, понимаете? Перестаньте настаивать. Но звено, которое мы обязаны подключить, а вернее выключить или переключить, лучше всего сказать. Это эмоции. В сверхнапряжении или вовлечении преобладает эмоция страха. И это отличает страстное, красивое желание, чего бы то ни было, от влечения или от сверхнапряжения. Когда вы чего-то хотите, вы вибрируете на частоте этого желания. Вы уже на самом деле там, вы уже это обнимаете, вы уже этому радуетесь, вы в принципе уже благодарны за то, что у вас это есть, просто это будет у вас то через год. Ну, а почему не поблагодарить сейчас? Потому что как только вы оказываетесь там в свое представление, представлении, вы испытываете счастье, вы испытываете радость, вот он вас обнимает, или вот вы это обнимаете. Короче, неважно. Важно то, что вы счастливы, и вы сидите в этом своем желании, которое, естественно, через год становится реальностью, и вы пребываете в этом и говорите спасибо, спасибо за это счастье, которое у вас будет через год. Все окей? Никакого влечения. Только вибрация желания, которая максимально быстро и максимально легким, с наименьшим сопротивлением пространства, к вам все прибивает. Но влечение отличается. Выспытывается страх, и страх всегда указывает на, первое, на недоверие к миру, что это, в принципе, есть, это, что мир вообще настолько добр, что вам разрешит это иметь. Откуда этот страх, на самом деле, он же иллюзорий, если мы сейчас с вами, реальные люди, сидим и понимаем, а, на что мир нищий? Мы вообще, мы даже в стране теперь живем изобилием. Я бы вам могла поверить, 30 лет назад, 30 лет назад, а даже 35, я лично стояла с бабушкой в очереди за буханкой хлеба, потому что на руки выдавали одну. Вот тогда я имела право сказать, да, вот что-то с дефицитом у нас. А сейчас... Зайдите в любой магазин, откройте глаза. Я помню, когда-то был баночка хрена. Один вид хрена. Хрен. То есть это, это даже не еда, это добавка. Десять видов. Мы охренели. Чем вы приехали? Вы приехали учиться дышать. Да, для того, чтобы в момент, когда у вас случится, чтобы у вас был замечательный навык расслабиться. Вы приехали сюда учиться расслабляться, и я сделаю все, чтобы ваше тело за этот тренинг получило качественную дозу телесно-ориентированных практик, и мы сняли базовое, необходимое базовое количество напряжений, которые есть в вашем теле, которое поддерживает ваше будущее напряжение, потому что оно всегда цепляет друг друга. Привычка. Вы приехали сюда для того, чтобы работать со своим умом. Чтобы очень вовремя ему говорить, видеть, что он болтает и говорить, о, спасибо, спасибо, мы замечательный маленький собачка, сиди здесь, не вякай, сейчас не галкай, сейчас молчать, замечательно, вот, а сейчас вас побежал. Для этого, потому что он должен бегать тогда, когда вы скажете. И мало этого, вы приехали сюда залечить. Залечить свои эмоциональные раны, которые постоянно подпитывают чувство собственного недостоинства и, естественно, недоверия к ним. Да, мы сделаем все возможное. Я не говорю, что все, что вы закопили, накопили за свою жизнь, возможно сделать за пять дней. Я бы вам наврала но я вам точно дам инструменты, а потом мы еще будем вместе 30 дней, а после этого жизнь не заканчивается. На самом деле у вас уже будет много автоматизма. Базовый слой проблем снят и, по крайней мере, те задачи, которые раньше вам казались просто невыполнимыми, вас точно не будут волновать. Это будет на щелчок. Ну а за новыми вы же видите, некоторые приезжают, уже просто большие цели пошли, и на тех скоростях у них напряжения срабатывает, а не за следующей порцией. Главное теперь вы понимаете почему многие цели или многие э, ваши желания либо не случаются, либо заканчиваются плачем. И самое главное, понимаете, что это все исправится. Ура! Будем работать? Да, будем работать. Да. да, конечно, мы будем работать.